выполнявшим интернациональный долг и не вернувшимся домой, посвящаю. Настроя в окопе и скоро атака, патронов чуть-чуть и пробитая фляга, пакет медицинский один на троих, 120 минут до прихода своих, заметил один, маловато гранат, другой отвечал, будет трудно сдержать, я просто сказал, Два часа до своих Кого из троих жизнь оставит живых Но вот завлекали фигурки в кустах И три автомата ударили в раз Мой верный калаш мелко бился в плечо Фантом пролетел А потом ничего Очнулся в палатке и понял Живой Лицо полкового врача надо мной Потом показали мне мой камуфляж Да, мне повезло Так бывает Лишь раз. Когда из палатки меня выносили, я видел, как трупы вертушку грузили. Я сильно был ранен, но я был живой. А тех, кто был рядом, тех в цинках домой. Я часто потом по ночам воевал, вставал и курил, то окоп вспоминал, в окопе, и скоро атака, патронов чуть-чуть, пробитая фляга. Не мать, не жена. Все понять не могли, куда я все время бегу среди ночи. А я нес патроны для наших ребят, которые в вечных окопах лежат.